Здравствуйте, вы смотрите амперметр. И сегодня я вам расскажу о том, на чем не следует экономить, покупая зарядные комплексы компании Автоэнтерпрайз. Так вот, экономить не стоит на проводах, вернее, на соединительных кабелях, которые соединяют зарядный комплекс. С коннектором. Стандартная длина кабеля, которую предлагают в комплекте, это примерно 5 метров. 5 метров высоковольтного сильноточного кабеля, которые позволяют зарядить электромобиль не только если у него зарядный порт впереди, но если у него зарядный порт сзади. Как, например, это бывает в Mercedes или BMW. Такая длина зарядного кабеля позволяет без проблем заряжать электромобиль, если он стоит портом к зарядной станции или чуть-чуть дальше. Но это хорошо и рационально, когда заряжаются Nissan и Leaf. А если машины другой марки, у которых зарядный порт сзади, и если машин больше, чем две, возле зарядной станции? Ну вот, берем кабель длиной 5 метров и идем к BMW. Идем, идем, идем. Опа, длина кабеля закончилась, а зарядный порт вон он. Нет, конечно, можно возразить, что в этом случае достаточно автомобиль поставить задней частью к зарядной станции. Да, можно и поставить зарядной станции. Это если водитель умеет это делать. А представьте, что за рулем BMW какая-нибудь блондинка. Ох, она и напаркуется. Ну ладно, бог сидит с той BMW, тем более в третьем ряду. Вот в соседнем ряду, буквально вот рядом с зарядной станцией, стоит Mercedes. И вот наш кабель, который длиной почти 6 метров. Идем, идем, идем, идем. Опа! Вот и получается, что короткий кабель это серьезный минус для владельца зарядной станции. Сэкономил на кабеле не дозаработал денег. Еще одно очень важное соображение, которое в принципе не имеет отношения к расположению зарядного порта. Пускай будет за рулем водитель опытный, пускай нормально припаркуется возле зарядной станции задом. Но для того, чтобы дотащить зарядный кабель до соседнего парковочного места, его придется тащить прямо по капоту стоящего уже здесь электромобиля. Неприятно, согласитесь? Да, согласен, кабель слишком большой длины. Выглядит несколько неэстетично, когда висит на станции. Но здесь, извините, эстетика уходит на второй план. На первый план выходит целесообразность. И не надо опасаться того, что кабель длинный. Будет валяться, например, в луже. Ничего страшного в этом нет. Он и не на такой рассчитан. И даже если обмерзнет, ничего страшного. Впрочем, проблема с висящими болтающимися кабелями известна давным-давно с первых зарядных станций, и в компании «Автоэнтерпрайз» она до сегодня решалась просто – с помощью троса и противовеса. Трос одним концом крепится к кабелю, другим к противовесу, который двигается внутри опоры зарядной станции. Не на каждой зарядке такая опора имеется, но, надо признать, имеющаяся система простая и надежна. Однако имеет недостаток. В ноге станции помещается только два таких противовеса. Значит, подтягивать получится только два кабеля. А ведь на современных станциях их гораздо больше. Желательно, чтобы каждый после использования возвращался в исходное состояние. И соображение безопасности. И не только станции, но и самого пользователя. Ну, чтобы не спотнуться, не дай божечки. Что же касается безопасности самих электрических кабелей, то единственное, чего по-настоящему боятся такие зарядные кабели – наезд колеса автомобиля. Да, и про удобство пользования также не следует забывать. Так вот, в новой версии мощной зарядной ВОЛ-станции можно теперь установить автоматическую подтяжку зарядного кабеля. Хоть одного, хоть всех имеющихся. Инженеры компании Автоэнтерпрайз приспособили под это дело вот такой девайс. Его правильное наименование – пружинный балансир. Аналогичные штуки используются для подвески инструмента на различных сборочных предприятиях. Устройство такого балансира простое до примитивности. Спиральная пружина с регулируемой жесткостью, с единососью, на которую наматывается трос. Ломаться тут просто нечему. Сей балансир, будучи закрепленным на корпусе станции, подтягивает зарядный кабель после использования, не позволяя ему болтаться под ногами. Ну, или под колесами. Балансиры могут быть установлены не только на новые зарядные станции компании Auto Enterprise, но и вот те, что уже давным-давно в работе. И таких балансиров можно установить, сколько пожелает владелец зарядки. Например, только на тяжелые кабели для быстрой зарядки, или на все имеющиеся. В таком случае длина зарядного кабеля позволяет заряжать автомобиль, который стоит во втором и даже в третьем ряду, в любом положении относительно зарядной станции. То есть одновременно смогут заряжаться не 2, а четыре автомобиля. А это прямая выгода владельцу зарядной станции. Поэтому повторю то, с чего начал. Выбирая длину комплектного кабеля при заказе зарядной станции Auto Enterprise, не стоит экономить. Длиннее кабель, удобнее пользоваться, выгоднее владельцу. Подробности, как всегда, на нашем сайте или по телефону.